И первая новость на сегодня, это то, что на старейшей лондонской бирже металлов, которая, кстати, 142 года, эм, прописали нормы поведения. И кодекс будет применяться ко всем сотрудникам, гостям и организаторам мероприятия, которые будут использовать товарный знак этой биржи. На написание такого кодекса их натолкнула недавняя вечеринка, которая прошла э, в октябре 2018 года в особняке... знаете где? Playboy, и выглядела она примерно так. Девушек, работающих на бирже, это так сильно задело, после чего они начали капать на мозги своему руководству и угрожать им своей всякой феминистической херней. На что члены правления быстро отреагировали и прописали это в виде нормы поведения на вечеринках. Ведь они ж такие... Месьеор? Может, чаю? И вот небольшая выжимка о том, что гласит этот кодекс. Личные оскорбления и унизительные комментарии недопустимы, включая ненормативную лексику, связанные с полом, гендерной идентичностью и выражением сексуальной ориентации, инвалидностью, внешностью, размером тела, расой, происхождением, возрастом или религией. Короче, они пытаются максимально огородить себя от всякой толерантной херни, которая процветает в Европе. Ну, простым языком. И следующая новость, поговорим мы в ней о Брексите. И кто немного забыл, что это такое, сейчас освежу вашу память. Брексит. Словосочетание из двух слов. Британ и Exit. 28 мая 2015 года на референдуме британцы показали, что хотят выйти из состава Евросоюза. Британцы недовольны тем, что им приходится поддерживать экономически слабые государства еврозоны. Плюс отношение британцев усугубилось из-за позиции еврозоны к эмигрантам. Лондон считает ее слишком мягким. Прежде всего, выход из еврозоны отобразится на экономике Британии. Ведь Евросоюз в первую очередь является единым экономическим пространством. Это рынок, в котором действует единый режим тарифов и отсутствуют различные пошлины на въезд и выезд. Ну то есть свободно можно путешествовать вообще по Европе. И... А... похуй. 10 апреля, совсем скоро, будет саммит, на котором будет решаться о том, что Великобритания выходит из состава Евросоюза или нет, потому что отсрочка их не действует до 12 апреля. Если Лондон не сумеет убедительно объяснить, что он будет делать с новой отсрочкой, то может ее и не получить. И тогда 12 апреля страна выйдет из состава ЕС без всяких урегулированных отношений. Интересно будет посмотреть на такую игру в одни ворота. А вы как думаете? И напоследок, вот вам интересная инфа, которую можно использовать для своей торговли. Walgreens и CBS Health являются двумя самыми худшими акциями индекса S&P 500 в этом году. Они торгуются на очень низком уровне текущей доходности к оценке будущей прибыли. А это значит, что пришло время для охотников за сделками. Тем не менее, это очень трудный момент в отрасли здравоохранения США. Но нам пофиг. Торгуем? Сейчас все объясню, к чему я веду. Есть такой коэффициент Forward Price Action, сокращенно PE. Это коэффициент, который используют для сравнения текущего коэффициента доходности и будущего, которые они спрогнозировали. Вот вам формула. Если ожидается рост прибыли, то есть PE будет ниже текущего, коэффициент уменьшается, значит надо рассматривать сделки на покупку. Отношение PE для World Greens, первой акции, снизилось с 10.3 до 8.9, в то время как пи для другой акции сократилось с 9.9 до 7.8. А вот вам 20-летний график, который отображает текущее положение price action этих двух акций. Еще, по данным сайта MarketWatch, компания Walgreens, ну первая компания, о которой мы говорили, рассчитывает выкупать акции только в этом году, вы вдумайтесь, только в этом году На 3,8 миллиарда долларов И в будущем году собирается выкупить на 1,7 миллиардов Ну а на сегодня у меня все, подписывайтесь на канал И напишите пожалуйста в комментарии, как вам такой формат Мы собираемся ввести его на постоянку Так что еще увидимся